Да. Я сейчас, мне кажется, очень прикольно поставила волосы лаком. Может быть, это хороший знак для того, чтобы снять новое видео или хотя бы попробовать это сделать. Просто надеюсь, что это видео наконец-таки выйдет, потому что я до этого снимала видео про то, как я бросила курить, про вообще мой путь курения. Вот и почему я бросила, и я его просто удалила, я посмотрела там его немножко, мне не понравилось, что я говорю, я, возможно, его перезапишу. В общем, сейчас не об этом. Всем привет, меня зовут Лера Яскевич, вы на моем канале, я очень давно хотела вернуться на канал, и я очень давно и долгое время думаю, чтобы сюда снимать такое, чтобы это было на постоянной основе, чтобы мы могли поддерживать связь, потому что мне действительно иногда очень сильно не хватает ваших комментариев или каких-то теплых слов или э, момента обсуждения с вами чего-либо, и поэтому э, давайте как тестовый вариант мы попробуем запустить эту рубрику, которая сейчас будет называться, допустим, либо... Что ты думаешь, либо всякое такое, либо ваш вариант в комментариях. Смысл этих роликов будет простой. Он будет заключаться в том, что я вам просто буду рассказывать о том, что мне хочется с вами рассказать, о том, что произвело на меня впечатление, обсудить или поделиться с чем-то. Это будет все в этих роликах. Давайте придумаем, возможно, этому названию. И знаете, иногда говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. Поэтому, возможно, у нас что-нибудь это получится. И вам понравится эта идея, и мне понравится это снимать. У нас наконец-то выйдет. Что? Регулярность. Но не будем загадывать, давайте просто попробуем. Я себе выписала в заметку то, о чем я хочу вам рассказать и поделиться. Тут на самом деле есть какие-то прикольные штуки. Давайте просто проверим этим видео, если у нас вот с вами такой мэтч, контакт в этом плане. Ой, если вы готовы, я тоже готова. Поехали. I like to be educated, Недавно приезжала Аня, и она приезжала на неделю, как она всегда говорит, я приезжаю к себе поработать, поэтому она приехала сюда поработать, естественно, мы просто еще классно, между прочим, провели время. Мы записывали песню на студии, которая должна выйти 16 декабря, я надеюсь, я очень надеюсь, этот ролик выйдет раньше, и мы с вами подготовимся к песне, тем самым. Песня выходит 16 декабря еще раз, она будет называться «Не забываю». И к ней мы как раз таки еще здесь сняли видео. Так что еще будет и видео, представляете. Мне кажется, оно будет очень классно. Если честно, я боюсь, что я буду его смотреть и буду рыдать, так как монтажом и всем занимается Аня э с ребятами. Я увижу все, знаете, как вы увидите, то есть first impression. You know, вошла в чат. Очень надеюсь, что она вам понравится. Очень тяжело ее было записывать. Очень тяжело ее было писать в эмоциональном плане, потому что. Я помню, когда я только написала эти стихи, я очень сильно плакала. И это как раз было перед тем, как я впервые пришла к психологу. И там я тоже плакала. И когда на студии мы записывали первый раз песню, я тоже плакала. И когда я прослушала первый раз, я плакала. В общем, песня очень, очень близка мне, очень дорога. И я надеюсь, что каждый в ней найдет что-то для себя. Так, ну, с первым пунктом справились. Вообще у меня много косметики выходит из срока годности. Я ее почему-то храню, не знаю, то ли это старые привязки, то ли я думаю, что я не найду чего-то лучшего, поэтому она у меня так вот лежит там, что у меня были румяна испорченные, консилер, ну я не знаю, насколько испорченный, просто вышел срок годности, ну а говорят, что как бы лучше не пользоваться, истекшим сроком годности, но она все лежала, потому что замены этому не было. И вот в какой-то момент я решила выбросить определенные вещи. И поняла, что первым делом мне нужен консилер, потому что его действительно не хватает. А foundation. тональник я использую редко. Чаще всего мой стайл. Это как бы консилер, куда только можно, и все распределить beauty blender. Я сразу же почувствовала недостаток консилера. Поэтому первым делом я купила его, я купила его в Сифоре за 140 злотых, вот этот вот консилер, он очень популярный. Купила я его тоже не, не потому, что так решила, а я долго думала, что именно купить, и купила по совету блогерши, выбрала оттенок быстро как-то в этой Сифоре же. Простите, нос чешется. И прикол в том, что когда я купила этот консилер, мне дали пробник духов Прадо. Я думаю, нифига себе тестер, я начинаю ими пользоваться, и я просто без ума от них, они очень приятно пахнут. Блин, это просто любовь, мне кажется. Мне кажется, я либо куплю, либо очень попрошу кого-нибудь мне подарить, вот эту тючку, матютику В полной версии, скорее всего, есть этот распылятор, но я уже научилась пальчиками пользоваться. Ох, мне очень нравится, очень нравится. Уже пришла третья или четвертая неделя, может быть, пятая. Я точно вам не скажу. Дело в том, что я начала читать трансерфинг после того, как мне девочка сделала э, карту... Как это? Карта. Ну, это звездная карта. Почему я постоянно забываю? Матрица судьбы. После того, как мне Юля сделала матрицу судьбы... У меня вот такая... Ладно, не покажу, это же моя судьба. Для того, как, как она сделала мне матрицу судьбы, а, она.. Так. А... После того, как мне Юля сделала «Матрицу судьбы», она мне там рассказала вообще много всего обо мне, я очень много совсем согласна, все узнала, но суть в том, что она сказала, что вот тебе подходят такие книги, как трансерфинг, и они с тобой работают, то есть ты действительно можешь применять те знания, которые есть в книгах, ты даже можешь как бы все не читать, а у тебя как-то интуитивно это выбираешь то, что тебе нужно прочитать, и это будет действительно работать. В общем, я такая думаю, а чё нет? Но я очень долгое время открещивалась именно от транссерфинга, потому что мне казалось, что, ну что это уже слишком какой-то мейнстрим. То есть мне понравилось читать там подсознание может все, там вот, вот такие вот книги, я где-то три штуки прочитала, одну точно не полностью, и одну точно начала и вообще как-то не зашла. И мне очень идут эти книги, я знаю, что они мне помогают и мыслить более экологично, и существовать, и вот это вот, ну, прям, действительно, когда я чувствую, что я где-то на дне, мне нужно что-то такое начать читать. И это как раз вот в моей жизни был такой момент, что я понимала, что мне что-то надо начать читать. И вот тут матрица ⁇ это судьбы. И тут мне говорят, что мне такое надо. И я думаю, ну все, тренингорф, готовься. Я скачала, вернее, купила, скачала книгу первую, начала читать, прочитала ее очень быстро, взахлёб, там неделя, две, полторы, мне понадобилось на нее. Потом вторую начала читать, то же самое. Сейчас читаю третью, почти закончила третья немножечко, так знаете, ленивее идет, потому что первый я прям вот так вот информацию эту хватала. И я вам могу сказать, что... Мурашки сейчас пойдут. Я могу сказать, что, ну, это что-то. Это прям реально то, что мне подходит, то, что я верю. Просто, знаете, в детстве, когда я посмотрела фильм «Секрет» по ТВ-3, я приняла эти знания, что нес фильм, и те, что я смогла выхватить, за истину в своей жизни я поверила в то, что если я чего-то очень сильно захочу, и буду искренне этого желать и действительно верить в то, что со мной это произойдет, то это произойдет. И это действительно многие годы работало и подтверждало себя в моей жизни. Я знаю, многие люди в это не верят, и они, конечно же, имеют на это право, но если ты веришь и это на тебя работает, то смысл сомневаться. А я как раз именно из тех людей, у которых это все подтверждено и с которыми это все работает. Хотя я верю, что со всеми она работает. Главное искренне, честно принять и впустить в свою жизнь эту правду. Поэтому, начав читать трансрфинг, я начала снова возвращать свой пояс на рельсы правильных мыслей. И я действительно, во-первых, я стала смелей. У меня в какой-то момент половину моих страхов, в которых я долго. В которых я долго валилась, которые я долго перерабатывала, отвалились. И мне это очень нравится. Я дочитаю третью книгу, это я знаю точно, я точно дочитаю все. Это потому что как с курением, я же читала книгу перед тем, как бросить курить. Когда я ее читала, она мне помогала, как бы, может быть, не сорваться на курение. Хотя я думала, что я уже была достаточно сильно настроена. Но момент такой для меня заключается в том, что я уже какие-то знания приняла для себя и применяю в жизни и буду продолжать читать эти книги для того, чтобы это как раз-таки уселось в мою привычку, и посмотрим. Я думаю, что все будет хорошо <laughs> в этой жизни. Поэтому да, трансёрфинг, если кто-то хотел начать читать и думает, что эта литература, возможно, вам поможет чем-то, я, я бы приняла это видео как за знак скачать, прочитать книгу, хотя бы попробовать понять, ваша или не ваш потому что я долгое время не хотела, меня это отталкивало, и в итоге я поняла, что... что момент настал, и так оно и есть, я думаю. Мы начали ходить в спортивный зал. Вот как у нас начались отношения с Пашей. Я до этого занималась спортом, йогой или дома, бегала. вот. И после того, как мы начали встречаться, я тоже занималась спортом, но в какой-то момент я очень сильно поправилась. Очень сильно. Хотите, даже фото покажу? Ну, короче, я вот так вот выглядела. Хотя, когда я до этого была, ну, скажем, худенькой... Хотя тут тоже нормально, я не говорю, что я тут прям вообще... Ну, просто для меня чуть больше, чем бы мне хотелось. Я думала до этого, что я очень толстая, что мне постоянно надо худеть, что у меня что-то не так, что у меня ноги не те... Короче, если у вас так же... Предлагаю всем просто медитацию на благодарность сделать, потому что мне вот тоже они в какой-то момент помогли, в плане того, что, ну, блин, да, ноги могут быть полноваты, но зато у тебя есть ноги, это, ну, действительно, просто вдумайтесь в ценность ног, но ну, это же офигеть, да, рук, пальцев и всего остального, а, так я не об этом. Я о том, что мы наконец-таки пошли в спортзал Мне очень нравится, что мы ходим, что мы занимаемся в первое время мне было очень-очень страшно Как-то неловко, все же все знают А я нет И как я буду выглядеть, как дура Вообще пофиг В один прекрасный день Я просто все боялась брать гантели Боялась пробовать тренажеры какие-то, ну что там, типа, что-то не так сделали, или буду тоже странно выглядеть. В итоге я как-то увидела девочки, просто в один момент было много девочек в зале, и они все что-то ходили с интересом, с таким легким любопытством, рассматривали тренажеры, брали, садились на них, пробовали. И я такая, что я стесняюсь, почему, почему они могут, а я нет. И я, короче, и все, я думаю, мой момент настал. И в тот день я обошла все тренажеры. Теперь я даже гантели взяла, мне вообще пофиг, да, я понимаю, что некоторые упражнения ты можешь сделать неправильно и навредить себе, но я стараюсь все делать правильно. Спортзал — это классно, хотя мне бы очень хотелось еще попасть на классы по йоге. Скоро Новый год, уже, уже почти декабрь, что сейчас? Ноябрь, конец ноября. Черные пятницы, вот эти... Это что-то. Это вообще что? Меня обычно вот эти черные пятницы проходят мимо. Не знаю, как вы, напишите в комментариях, там, следите вы за ними, ждете ли их, чтобы купить что-то. Потому что, ну, всю мою жизнь в Минске для меня, ну, черные пятницы, Черная пятницы. Я особо из дома часто не выходила, но чтобы в магазин большое количество скоплений людей войти, когда они все вот это хотят. Нет. Это я так мимо делала. На самом деле я хотела рассказать, что... Я хочу связать кому-нибудь из моих подписчиков шапку. Мы в Инстаграме выбирали фасон, выбрали такой. Мы выбирали цвет ниток, выбрали вот этот вот. И я жду нитки, чтобы связать шапку и чтобы разыграть ее в Инстаграме. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь на мой Инстаграм, если еще не подписаны, потому что скоро там будет розыгрыш. И так как цвет и фасон универсальный мне кажется, участвовать могут и парни, и девушки, потому что такую же шапку я ношу. И также эта же шапка смотрится на моем молодом прекрасном человеке, смотрите, ну, beautiful, Handsome. Так что конкурс на шапку не пропустите, скоро будет. Просто мимо мимолетом, э, я знаю, что, ну, может быть, некоторым не нравится, но мне э, такие вот новости, знаете, вот такое... Такую эмоцию доставляют. Билли Алиш и Джейси, серьезно? Что вы об этом думаете? Мне кажется, это... Ну, во-первых, я сначала офигела. Разница в их возрасте меня очень не волнует. Я не верю в эту разницу. Ну, как бы... Каждые люди, найти по-разному чувствуют. Но это так прикольно. Просто, чтобы вы понимали, я не знала, что он расстался с Девоном. Мне казалось, что ну, у них там вообще все супер-пупер. Я просто в какой-то момент следила за Девоном очень много. Ну, не то, чтобы я знаю всю ее жизнь. Просто я была на нее подписана в Инстаграме. Мне очень нравилось на нее смотреть. Я думала, блин, они такие милые. У нее песни там посвящают. А тут вижу его и Билли но мне нравится, что Билли, она как будто счастлива очень. И что она прям такая... И если он не делал счастливой, то это офигенно, я считаю. Тебя закрыто. <связывая> Перед тем, как заболеть недавно, я решила в понедельник, потому что понедельник, это начало чего-то нового, разве не все так считают, что я буду хотя бы по 30 минут по часу выходить на улицу и гулять, там просто в тишине гулять, либо слушать музыку и гулять, либо слушать подкасты. Сначала мне было, ну, так, знаете, типа себя заставить выйти на улицу, но потом мне это начало очень сильно нравиться, и потом мы заболели, и я перестала выходить на улицу. Сейчас, когда я гуляю, я чувствую себя счастливой. Э -э, простите, может, вы не понимаете, о чем я говорю, Почему я это говорю? Просто я была из тех людей, которые не очень любят гулять долго. Я не могла гулять без цели. То есть, чтобы мне выйти и пойти куда-то и получить от этого удовольствие, мне нужна была цель. То есть, типа, точку, в которую я приду, там, в магазин, условно, или встретиться с кем-то. А, потому что бесцельно гулять, ну, я просто не понимала, как. Я не понимала, как получать от этого удовольствие, я не понимала, как этим наслаждаться и всякое такое. Сейчас же... Это что-то. Я просто недавно ездила в поликлинику, там 2-3-4 километра от дома, и когда я освободилась, я увидела, что автобус ждать где-то 13-18 минут, и я думаю, ну что я буду ждать, пройдут до остановки. И таким образом я дошла до дома, и я получила такое счастье, слушая трое Сивана и просто идя по улице. И в голове, короче, все перевернулось в плане хождения, и понятно, что это была прогулка не типа без цели, но она все равно была классной и гулять это классно и не знаю не знаю почему я раньше к этому не пришла почему почему раньше не начала гулять но наверное всему свое время я просто я просто рада что сейчас я могу действительно получать от этого удовольствия а не идти и ныть там Паше что мы же идем у меня ноги отваливаются хотя понять я люблю даже ну по приколу иногда люблю упс включение, мне очень захотелось этим с вами поделиться. Скоро Новый год. Мы все еще не очень знаем, как его отмечать. Но в своей голове я понимаю, что если в мой, в этот Новый год не будет там салата из сетки под шуму, или оливье, или еще какого-нибудь моего любимого уютного салата, то я, скорее всего, очень расстроюсь. Из-за этого. Я решила заранее приготовить себе эти салаты и наесть их <смех> так что мне было все равно. В общем, селедка под шубой уже была, и это было просто amazing. Единственное, я ее, по-моему, вчера доела. И вчера, это был пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник. Это был пятый день, и, по-моему, селедка уже была не, не первой свежести. Но, кстати, по желудку все хорошо. В общем, вчера она уже была не супер вкусная, но я ее все равно доела. Мне очень понравилось как у меня получилось приготовить этот салат. И следующий, на очереди, оливье. И сейчас я уже понимаю и чувствую, что я не буду сильно в Новый год расстраиваться, если салатов не будет, потому что э, эта миссия, понимаете, она уже почти завершена салатами, и, значит, можно будет себя хорошо чувствовать. Это, Если у вас есть, например, какие-то такие загоны, может быть, я дам вам дельный совет. Надеюсь. Так, вы уже придумали, что будете дарить своим nearest and dearest на Новый год. Может быть, на Рождество, может, у кого-то еще и день рождения скоро. Я, знаете, из-за того, что у меня нет сейчас активного дохода финансового, нахожусь в каком-то, ну, таком затруднении. С одной стороны, я очень хочу всем все подарить, а с другой стороны, я понимаю, что у меня ну, супер ограничения бюджетные. И фуфло дарить не хочется, но при этом хочется сделать людям приятно, и чтобы они не знали, что я о них думаю. Вот, такое вот положение. А еще мне иногда очень сложно выбрать подарок, потому что в какой-то момент мне показалось, что хороший подарок это только очень дорогой подарок. Но я знаю, что это супер неправильно, что главное, чтобы... Ну, типа, ты понимал, что нужно там человечку, что вот это вот всякое такое. Не знаю почему, но вот была у меня такая мысль в голове сейчас. Я пытаюсь с этим работать. все таки главный подарок — это внимание. Обожаю его дарить. Но, конечно же, ей очень хочется подарить что-то хорошее. Но раз такой период, нужно что, как бы смириться с ним и как бы что-то делать, чтобы в будущем было по-другому. Поэтому, да, я примерно уже придумала, что кому подарю. Хорошо, что иногда люди говорят, что им надо подарить. Это мне тоже нравится. Кстати, не вижу в этом ничего плохого, потому что в какой-то момент я подумала, что это очень плохо, что ты не можешь придумать что-то, и тебе не говорят, что подарить. Хотя, ну, типа, что плохого в том, чтобы подарить человеку то, что он сказал ему подарить? Мне кажется, это тоже неплохо. Конечно, теряется момент сюрприза, но опять-таки, каждый же относится по-разному к сюрпризам. Верно? Верно. Все. Я надеюсь, что у вас в этом новом году все классно с подарками, что вы все придумали, все купили, и вообще вы в таком вот настроении. А, кстати, перед просмотром, ой, перед съемкой этого видео я посмотрела фильм, который называется Фейт. Что-то про Фейт с Эммой Робертс, с на день рождения в один день десятого фирма. Я просто решила посмотреть, что такое не напряженное. В жанре комедии. И нашла вот этот вот фильм по-русски, он перевелся как Ирония судьбы по-Голливудски. И там действительно в этом и есть посыл, что парень проснулся в квартире у девушки, типа они в своей, но у них очень похожей квартире. Поэтому да, мне очень понравилась эта комедия. Она меня зарядила каким-то джингл Белсом. Мне вообще нравятся такие фильмы легкие. Причем, мне казалось, что мне вообще все говно нравится. Ну, в плане такие, такое, знаете, э, которое чаще люди не любят смотреть. но ну, там всякие очень тупые комедии или очень банальные. Но недавно я поняла, что я уже, по-моему, наверное, немножко выросла из этого. И это произошло после того, как мы сходили в кино на Черного адама. Потому что первые, ну, 20 минут фильма. Я была рада, что Ого, прикольно вы в кино Ого, прикольно Я люблю Скалу Джонса А потом я думаю просто <плёк> В общем, не задалось У меня Черным Адамом И кажется, мне потихоньку на это Такие фильмы Ну, в плане такие -ба банальные Кажется, у меня закончились Все пункты И это значит, что это видео подошло к концу Я не знаю, какое оно выйдет по хренометражу. Но я знаю, что мои мысли часто уходили куда-то, далеко. Это, наверное, просто связано с тем, что я еще очень не привыкла разговаривать с камерой, но у меня есть желание это делать. Посмотрим, будет ли у меня желание монтировать это видео. Что смотришь? В общем, обязательно напишите в комментариях, как вам такой формат, как бы вы его назвали. Может, что-нибудь на английском, может, что-нибудь на русском, сокращение как нибудь Я надеюсь, вам понравилось это видео, или вам просто было приятно провести время со мной. Обязательно оставляйте ваши комментарии насчет того, что вы думаете, если вы хотите высказаться на какой-то из тем, которые были в этом видео. Ну, или просто, если хотите высказать, пожалуйста. Комментарии для вас. Спасибо за просмотр, и до новых встреч. Пока! Ой, ну волосы чуть припустились, да? Интересно, в какой момент мне меня лак закончился.